Я верю, что когда-нибудь все люди очистят разум, станут вдруг добрее, Ошибки все простят и боль забудут, Ведь на душе станет немножечко светлее, Пойдут навстречу с самым злым кошмаром, Что на душе сидят уже давно, Откинув в сторону все фобии и грани, Начнут любить всем горестям на зло. Я верю в мир без злобы и корысти, Двойного дна и падки грешных дел. Я верю в здравость беззаботных мыслей И в самый благостный заманчивый удел. Я знаю, что без гнева жизнь прекрасна, Без похоти поет в душе свирель. Я верю в день, когда наступит ясность, И люди начнут жить без шрамов и потерь. Я помню, верю, доверяя слепо, тем правилам, что свыше нас ведут, и восхищаюсь глубиной души соседа, чьи ноги, к сожалению, больше не идут. Веруй ты, что вопреки всем бедам не должен потеряться свет души? Не думай, что ты выглядишь нелепо, когда глаза твои и домыслы чисты. Я верю, что когда-нибудь все люди Чистят разум, станут вдруг добрей. Ошибки все простят и боль забудут, Ведь на душе станет немножечко светлей.